Здравствуйте, Оксана! По вашей просьбе сделала для вас расклад на отношения и добавила некоторые позиции, кроме тех, которые вы мне озвучили. Итак, давайте смотреть. Первый вопрос. Суть отношений на данный момент. Выпала тридцать четвертая карта рыбы. Так как на карте изображена вода, то прежде всего карта говорит об очень сильной эмоциональности в отношениях. Так как на карте изображено море, а море очень глубокое, то часто эта карта показывает глубину. Иногда может говорить о том, что человек с головой ушел в какую-то ситуацию. В данном случае в эти отношения. Второй вопрос и вторая карта. Был ли человек с самого начала честен, когда говорил, что хочет отношений с вами? Выпала 24-я карта сердца. Сразу скажу, что он не врал, он действительно этого хотел, но это карта очень сильной эмоциональности и эмоций. И на эмоциях человек может говорить очень много всего, но не факт, что это так и есть на самом деле. То есть да, в тот момент он действительно хотел с вами отношений, когда это говорил. Третий вопрос и третья карта. Что планирует в отношениях? Выпала тридцать пятая карта «Якорь». Это карта стабильности, остановки, заякоренения. То есть он планирует продолжать с вами отношения и оставаться с вами надолго. Четвертый вопрос и четвертая карта. Как повлияла последняя встреча на ваши отношения? Выпала вторая карта Клевер. Прекрасная карта. Карта шансов, возможностей, удачи и счастья. То есть все складывается очень удачно. И есть шанс, что эти отношения будут развиваться. Но не стоит забывать, что Клевер очень быстро вянет. И если отношения на начальном уровне, и партнеры еще не очень близки друг к другу, то эта связь может закончиться очень быстро, так как и началась. Пятая карта и пятый вопрос. Какие чувства испытывает к вам? Выпала пятнадцатая карта медведь. Прекрасная карта, которая говорит о силе и мощи, то есть чувства у него есть. Сильные и мощные. Причем карта медведь, она сама по себе показывает мужчину, о котором мечтает каждая женщина. Это такой вот защитник, мужчина за которым как за каменной стеной, который оказывает помощь и поддержку. И готов ее оказывать. Шестая позиция и шестая карта. Что он скрывает? И здесь выпала седьмая карта змея. Самая плохая карта, которая здесь могла бы выпасть в раскладе на отношения. Это карта другой женщины, врага, соперницы. Вот здесь в этой позиции я точно скажу, что есть какая-то женщина, которую он скрывает, о которой вам не рассказывает. Может быть это жена, может быть бывшая жена, может быть еще какая-то женщина, с которой у него есть отношения. Седьмая позиция и седьмая карта. Что он хочет от ваших отношений? Выпала шестнадцатая карта звезды. Это карта планов на будущее и надежд. То есть он надеется продолжить с вами отношения. И строить совместные планы на будущее. Восьмая позиция и восьмая карта. Как будут развиваться отношения в течение трех месяцев. Здесь выпала двадцатая карта САД. Карта легкая, не говорящая о серьезности. Это карта общества, общественных мест. Возможно это интернет, общение через интернет. И посещение каких-то общественных мест, кафе, прогулки и так далее, парки. Ну и, конечно же, это просто общение, ни к чему не обязывающее. Девятая позиция и девятая карта. Это совет карт вам по поводу данных отношений. И здесь выпала 23-я карта крысы. Карта негативная, которая говорит о потерях, каких-то, возможно, даже нервных срывах, болезнях, возможно, депрессии. И карта это разрухи. То есть почему-то карта советует вам разрушить эти отношения, покончить с ними. То есть карта намекает, что ничего хорошего эти отношения вам не принесут. Поэтому для вас лучше будет, если вы эти отношения разорвете. Если честно, мне непонятен вот здесь совет карт. Так как все остальные карты и намерения мужчины, его чувства выпали хорошие. Кроме вот этой вот женщины, которую он скрывает. И поэтому я спросила, почему же стоит разорвать отношения, почему карты дали такой совет. Выпала шестая карта тучи. Тучи – это неясность и неопределенность. Чего-то вы не знаете, есть что-то, что вам не ясно до конца. То есть конкретно карты не сказали, почему стоит разорвать отношения, сказали лишь, что вы всего не знаете. А если бы узнали, то вы бы сами это сделали. И последний вопрос, который я задала картам. Вот по судьбе ли вам этот мужчина? Выпала 36-я карта крест. И здесь вот непонятно. С одной стороны, карта может говорить о кармических отношениях и об отношениях, так сказать, по судьбе. Но с другой стороны, крест может говорить о том, что отношения закончатся, нужно поставить на них крест и что это не ваш мужчина. Поэтому я вытянула две дополнительные карты. Первая ⁇ о чем говорит карта крест ⁇ и вторая ⁇ о чем она не говорит. О чем говорит третья карта ⁇ корабль ⁇ Корабль ⁇ это расстояние между людьми и расставание. Поэтому я склоняюсь к тому, что все же крест говорит о том, что это мужчина не ваш. Что нужно поставить точку в отношениях и расстаться с ним. О чем не говорит карта крест? Выпала девятнадцатая карта башня. Башня это стабильность, это заключение брака, да? это завс, и в данном случае ни о какой стабильности речь не идет. То есть все рано или поздно закончится. Вот такой получился расклад. Буду рада обратной связи от вас.